22-12 к нам поступил пес с переломом берцовой кости и с выбитым тазобедренным суставом. После того, как мы привили ущерб с берцовой кости и вправили тазобедренный сустав, прошел месяц. Теперь будет контрольное рентгенологическое исследование. Если все хорошо, скорее всего все хорошо, так как пес уже очень хорошо передвигается, веселый и бодр, будем извлекать спицы из его лапы. Сейчас мы делаем седацию, привет, мы будем все это делать извлекать. Ждем 10 минут, будем делать ингел. Все, сейчас воротник, он как новый, да, рыжий. Пес старый, но зубы еще хорошие. И вот наша Олежа занаркожился сделали ему рентген, все в порядке, все идет как положено. Образовалась костная мозоль у нашего пациента, вот она, перелом зажил. Соответственно, наше дальнейшее действие ⁇ снятие нашего аппарата. Чем мы сейчас и займемся? Всё. Сняли. Сейчас промоем раны, обработаем. И через пару дней собака пойдет на двор, знакомиться с новыми друзьями. Да, я хотел еще добавить что в неделю как минимум две-три собаки сбивают машины поэтому хотел бы обратиться к водителям чтобы они хоть немножко были внимательны на дорогах всем пока